Уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги, сегодня у нас снятие абстинентного синдрома после праздников. Наш пациент, естественно, после бурного влияния, поэтому по его диагностической системе мы поставили пиявки на меридианы печени, что естественно, поджелудочной на меридиан желудка на ножках, вот у нас там пиявочки, на меридиане желудка, соответственно, после того, как пиявки сделают свое дело, состояние пациента будет несказанно улучшено, о чем он нам сообщит. Правда? Скажите, да? Конечно! Все, поэтому, если вы хотите знать, как он будет себя чувствовать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго!